Дорогие и любимые мои слушатели, подписчики, друзья и близкие люди, которые стали за эти годы мне Это видео я не планировала и уже ночью снимаю Но я думала, что вообще его нужно сделать А сейчас как-то по потоку решила, что наверное стоит Это касается волшебной медитации для женщин наполнение. Не, не готовилась совсем, честно говоря, и, и даже может быть не в такой форме нахожусь, я на самом деле вот сейчас с холтером хожу сутки. Вот, чувствую так себя, нет, чувствую нормально себя, но в плане, что когда вот тебе какие-то приборы, ну это не очень, ну как-то так вот. Они очень уютно, и я постоянно получаю, продолжаю получать, да, что реклама дается в середине этой медитации. Это одна из любимых медитаций, по ней меня узнают. Ее много раз копировали, использовали, да, я ее находила в каких-то местах, в тренингах, в сетях на женских, каких-то на женских марафонах вот ну что я могу сделать я ничего не могу сделать я не монетизирую свои видео не получаю доход на самом деле доход это смешной бы был даже если бы это того не стоит 100 200 рублей 300 вот не стоит э, разрушать медитации да я несу ответственность за процесс не только как психолог а вообще как человек зачем это нужно я понимаю что это ужасно да так выбивает эта реклама вот, я записала новое видео, сделала прям подсказку в начале вот этого нашего любимого видео медитации Волшебное наполнение для женщин. Подсказка что там вот от меня, и как раз ссылка на новое видео. В аннотации тоже тут же написала все, объяснила, и тоже ссылка, да, но ну, понятно, что не все читают, не все смотрят. Вот, что делать, я не знаю, я спрашиваю вас. Я могу там кусочки, на которые заявлены авторские права удалить, это в самом начале будет 3 минуты, и еще какой-то небольшой кусочек минуты, да. Вот, может быть придется с этой медитацией расстаться, совсем ее удалить, если так будут все недовольны. Под этим видео я дам ссылочку на облако, где можно будет ее скачать, послушать, вот, сейчас, сейчас оформлю, ну, естественно, она у меня есть. Я, кстати, ее сама скачала с YouTube, с помощью какой-то программы меня дочка научила. Либо она даже старая, у меня давно есть в облаке. Вот, и знаете, я вот эту новую медитацию, на самом деле, написала как-то на скорую руку, ну, максимально, чтобы она была похожая, но когда я ее прослушала, да, она тоже, тоже хорошая, тоже здоровая, я сама ее сделала, я бы добавила еще вот что-то новое, своих каких-то новых знаний, новых опыта. я очень много потом импровизировала, да, с этой медитацией, какие там могут быть образы по наполнению нашей прекрасной маточки, нашего животика, да, вот, единственное, что в этой новой медитации я ставила ответ на вопрос, если нет матки, потому что много раз мне задавали этот вопрос, много комментариев, там сотни, да, есть, вот, был такой случай даже, да, один мой клиент, теперь, наверное, даже друг, тоже уже психолог, учится на психолога, она меня нашла, слушала во время там одной болезненной процедуры, ей включили эту медитацию, прям нашла меня как-то по голосу, вот, нашла, а потом ходила на мою группу, счастливая женщина, навещала меня, когда я химию делала в онкологии. В общем, знаете, целые уже какие-то судьбы, истории, вот, и эта медитация, да. Она передана мной вот, на, на каком-то сайте подруг-знакомых после личностного роста. Как-то я ее нашла. Вот, на самом деле эта медитация есть и, и другими людьми записана. Но почему-то моя подача вот так пришлась очень-очень пришлась многим. Кто-то мне даже когда-то писал из какого-то города, что у них есть группа женская, и они вообще начинают вот с этой медитации делать. Хотя много других каких-то медитаций по наполнению я уже записывала. Но а, а случилось так, как случилось, да? Для меня это такая проверка, а кто я без этой медитации, кто я. А я я остаюсь, я, во-первых, выжила после рака, я остаюсь Юлией. Психологом, автором медитации. Вот у меня даже волосы выросли. Слышите, я могу себя за волосы подергать и сказать: я есть, я есть. Друзья, дорогие девочки, вот, поэтому, ну что, я ничего прогнозировать не буду, и ничто с этой медитацией. Вот, главное, я есть, да, и мы все есть. И я знаю, что мы все красивые, не только внешне а мы все красивые внутри нашим женским сердцем, и мы наполняемся через наши женские органы, и мы цветем, и вот это вот волшебное, божественное женское цветение мы дарим вокруг, и действительно, знаете, когда мы счастливы, наверное, счастлив весь мир. Я не устану это никогда повторять, дорогие мои. И вот сейчас у меня родилась такая идея, давайте создадим новую медитацию. Да, может быть, у нее не будет столько просмотров, да, а совместную в потоке, например, вот в воскресенье в 17 часов. Я знаю, что многие из вас свободны. Приходите. Да, я постараюсь быть вовремя. Я никогда вот на трансляции не пишу время, потому что я такая потоковая девушка. У меня может быть плохое настроение. Я собираюсь. Или я посплю, или я отдыхаю. Но я такая, какая я есть. Да, не совсем здоровая. Вот. <свят> ну, я имею это не психически, а физически, да. А я пережила четвертую, четвертую стадию рака. Я в ремиссии. Здоровье, конечно, что-то там изменилось. Я живу счастлива, я танцую. Вот, тут так танцевала в пандемию. Хорошо, что мама моя меня не слышит. Она мне вообще не разрешила <свят> выходить из дома. <свят> Дорогие мои, так что. Поддержите меня, пожалуйста, кто будет, напишите в комментариях под этим видео, потому что мне это важно. Иногда, знаете, у меня тоже я такой же, нет, не буду говорить такой же, я, я про себя, я бываю очень слабая, хрупкая, и мне нужна поддержка. Ваша поддержка. В последнее время столько комментариев, просто я настолько вас благодарю, вот прям до слез. Я вижу, какие вы необыкновенные, божественные, просто вот хочется слово сказать великие, прекрасные женщины И вот ваша благодарность как бы это строки вашей души, ноты вашей души. Я их слышу. Поэтому давайте с вами встретимся и в потоке создадим вот эту новую медитацию. Каждый напишет может быть свои ощущения, что он хочет или чтобы он хотел услышать какие-то метафоры. Я знаю, что кое-что я я бы добавила точно. И мы будем именно вот по женскому наполнению медитацию. Да? И для нас она будет очень важная и наполняющая. И может быть я не смогу задействовать так много просмотров уже. или многих привлечь, но я знаю, что те, кто будут со мной, те, кто будут смотреть да, вот эту нашу совместную медитацию, те, кто будут участвовать, для них она будет очень важной, и это наполнение они донесут и до других женщин, и до знакомых, там, до детей. И это уже будет очень здорово. Можно делать, знаете, что-то маленькое, полить какой-то маленький цветочек, но он расцветет, а около него пройдут тысячи людей тысячи людей, и он даст им радость, пусть на секунду, представьте, и уже тысячи секунд, тысячи людей будет счастливы. Дело, наверное, вот не в размерах, а дело просто в том, что нельзя измерить, потому что счастье, любовь, божественность – это неизмеримо. И я вас всех очень люблю, пожалуйста, кто будет кто поддерживает мою идею создать совместную наполняющую медитацию для женщин а вместе со мной на прямой трансляции. Пишите, пожалуйста, в своих комментариях какие-то идеи, пожелания, либо уже на самой трансляции. Я вас очень люблю, потому что мы девчонки. И хочется сказать, но стыдно, конечно, мы правим этим миром. Ну, наверное, вот что идет... Из моего, какая-то такая игра моего бессознательного. Вот у меня вообще, как это сказать, недавно на картах интересных очень вытаскивали а, моя теневая часть «Ведьма». И она такая, мы играли еще, это был игровой театр психологический. И эта часть, она очень игривая. И она любит, когда, когда такие всякие заварушки и что-то там. Веселые. Я недавно участвовала, знаете, в таком, а, да, в курсах, и там кто-то стал писать, писать на презентации. <писать> Потом этот человек признался, он не умел стирать, и, в общем, вместо этого там появились еще какие-то другие цветные, в общем, каракули. И меня это так рассмешило, серьезный был курс, да, вот, и я такая, я люблю пухихикать. И вот моя такая теневая часть, ведьминская, она любит, когда какая-то энергия, и все бесятся. Вот, есть, есть у меня такое, мне, ну, мне нужно научиться, как ее нужно направлять так, чтобы это было созидательно, а не только мне поржать над кем-то. Вот, я вас очень всех люблю. Спасибо огромное вам. Благодарность за поддержку меня. Дорогие мои, передаю вам всю свою любовь из моего маленького женского сердца, который, кстати, сейчас с Холтером. <смех> знаю, что, что Я сейчас напишу в своем дневнике Холтера, что я разговаривала со своими любимыми любимыми подписчиками. Люблю вас, целую и до встречи, ну, надеюсь, в воскресенье. Сердечки из моего сердца. Пока-пока.